Как ты находишь свой путь в мире знакомств? Возможно, у вас просто в голове есть список главных факторов, препятствующих вашим идеальным отношениям. Но если многие склонны замечать нарушителей сделок, то как насчет тех, кто заключает сделки? Иногда полезно сосредоточиться на том, что может сделать вашу пару потенциальным партнером, на тех, кто заключает сделки. Чтобы помочь вам, не забывать также искать то, что вы цените. Вот список распространенных способов заключения сделок, которые могут создать здоровые отношения. Во-первых, хорошее общение. Отношения не могут процветать и развиваться, если пара не общается эффективно. Выражает ли ваш партнер то, что он чувствует? Дают ли они вам знать, когда что-то не так? Общение играет ключевую роль в любых отношениях. Чем честнее вы будете со своим партнером и своими чувствами, тем больше вы будете процветать как пара. Если вы знаете, что в прошлом у вас были проблемы с партнером, который плохо общался, сообщите своему новому романтическому увлечению, что вы высоко цените хорошее общение. Во-вторых, эмоциональная поддержка. Утешает ли вас и поддерживает ли вас ваш партнер? Они рядом с вами, когда вы в них больше всего нуждаетесь. Может быть, вы встречаетесь с кем-то новым и не можете точно сказать. Попробуйте выразить, что вы чувствуете после плохого дня. Если они готовы посидеть с вами и поговорить об этом, они оказывают эмоциональную поддержку. Если они пытаются подбодрить вас, это также может быть еще одним способом оказать поддержку тому, кто им не безразличен. Номер три. Готовность работать над отношениями. Отношения требуют работы. Это не всегда проще простого. И хотя снаружи они выглядят красиво оформленными и обработанными, м -м -м, шоколадный торт над ними все равно нужно поработать, чтобы они процветали. Если вы поссорились со своим партнером и он похоже не заинтересован при разрешении или обсуждении этого вопроса, это может быть плохим знаком. Большое значение имеет то, что кто-то как правило проявляет готовность вместе преодолевать ваши разногласия и трудности, а не просто разрывать отношения после одной трудности. В-четвертых, отличное чувство юмора. Заставляет ли тебя смеяться твое свидание? Чувствуете ли вы себя счастливым рядом с ними? Все люди разные, когда дело доходит до того, что они ищут. Но один общий фактор, определяющий отношения, это чувство юмора. Кто-то, кто может заставить вас смеяться. Или просто кто-то, кто знает, как повеселиться и поднять вам настроение. Сообщите своему кавалеру об этом. Вы не только хотите поговорить о серьезных вещах но и хотите повеселиться с ними в этом путешествии. Номер пять. Умение признавать, когда они неправы. Никто не может быть прав все время. Мы все совершаем ошибки. Поэтому, когда дело доходит до серьезных отношений, неизбежно возникают разногласия. Это не конец света, если вы расходитесь во мнениях по мелочам, пока ваши ценности совпадают. Но если они не могут признать, когда они неправы, это может негативно сказаться на ваших отношениях в будущем. Быть с кем-то, значит заключать выгодные сделки которые могут признать, когда они неправы, и извиниться, и это идет в обоих направлениях. Так что вам лучше быть в состоянии признать и свои ошибки. Это честно и полезно для вас обоих. Номер шесть. Тот, кто готов расти вместе и адаптироваться. Позвольте мне спросить вас вот о чем. Будете ли вы точно таким же человеком через 10 лет? Скорее всего, если вы не программный киборг, вы изменитесь ментально, физически и духовно. Ваши желания, потребности и амбиции также могут измениться. Отличный партнер понимает это и открыт для роста вместе с вами. Иногда у вас будут возникать разногласия, и иногда партнер может адаптироваться к ним и расти вместе с вами. Но если ваши ценности расходятся, это может быть совсем другая история. Не всем отношениям суждено продлиться долго, если ценности и совместимость партнера кардинально отличаются. Но суть в том, что ваш особенный человек не должен мешать вам вырасти в человека, которым вы скоро станете. Встречайтесь с кем-то, с кем вы можете вместе достигать целей, одновременно развиваясь как личность и пара в процессе. И для того, чтобы ваши отношения работали, вы были бы готовы сделать то же самое для них. Расти как личность и иметь рядом поддерживающего партнера – это сделка, на которую я готов пойти. Итак, какие лица, заключающие сделки, есть в вашем списке знакомств? Вы застряли в мире знакомств? Счастливы одиноки или уже нашли своего особенного человека? Поделитесь с нами в комментариях ниже. Также важно помнить, что вам не нужно менять себя ради кого-либо. Вашему идеальному партнеру понравятся те качества, которые делают вас, в любом случае, вами. Самое главное, не бояться знать, что вам нужно в отношениях. Что делает тебя счастливым? Это все, кто заключает сделки.